Всем привет, друзья, добро пожаловать в American Truck Simulator и, как вы помните, в прошлой серии мы купили грузовик. Собственно, взяли в банке 100 тысяч и, в принципе, можем еще 400 взять и прокачать свой гараж и купить, как минимум, еще два грузовика. Но мы этого делать не будем. В общем, короче, что мы сегодня будем вообще делать? В конце, предуду... в конце прошлой серии я... Собственно, выбрал груз, мы с вами выбрали груз, это замороженные фрукты, 12 тонн, 4 долларов мы за это получим, и это очень хорошо. И, собственно, будем вести на своем личном грузовике. И как раз-таки попробуем его, как он быстро разгоняется или нет. Ну, я бы, кстати, ну, в гараж, собственно, поставил, чтобы он не простаивал на улице, а в гараже стоял. В общем, сейчас э, поедем забирать... Наш, собственно, груз. Так, загружается. В общем, все хорошо. Вроде запись идет, все хорошо, все нормально. Вот он, собственно. Ой, подронгивать немножечко. Ну, в принципе. Я еще пар парочку кнопок здесь все-таки забиндил. Чтобы было нормально. Сколько нам ехать? А, в принципе, вообще. И здесь либо... Либо кадровое агентство, либо что-то подобное. Мы давайте даже сейчас вот так вот поедем. Поедем, собственно. О, да. Вот так вот прям. Разгоняется, в принципе... Приемлемо. Кадровая кинция, что ли? Нет, Волю, смотрите. Как. Кстати, автослон Волю, Это плохо. Да, нормально, в принципе. Так, нам сейчас поворачивать, поэтому... Поворотик врубим. Неплохо, да, кстати? Я еще не понял, почему у меня вообще звуков не было, то есть, да, первые три серии, тупо нету звуков. Ни вообще ничего, в игре нет звука. Просто взял, пере перезашел, ну, перезагрузил комп полностью, то есть, и вроде звук есть. Странно, да? Правда, я забыл врубить звук в игре, поэтому нету звука, класс. Ай! Блин, не успели. Ну, вроде бы не нарушили, да? Хотя выехали в принципе. Давайте зайдем назад. А то вдруг штрафы тут еще. Мне этого не надо. Так, думаю нормально. Ну что жить. Таксинки И в расположение, собственно, зеркала, кстати, бокового, в принципе, нормальное. Так, ну что ж, они поехали, а мы еще стоим, потому что у нас горит, собственно, зеленый. Ой, красный. Господи, зеленый горит у них. У нас горит красный. Так, ладно. У них красный горит, у нас сейчас должен, по идее, загореться желтый. Так. Да. Ой, зеленый. Блин, что я? Я вообще путаюсь сейчас. Просто тупо путаюсь. Тупо. Нет. Они сейчас поворачиваются. И смотрите-ка, наш нас с вами еще даже не штрафнули, хотя мы приехали на красный. Видимо, мы должны были поворачивать. Поэтому тупо не штрафнули. Ух. Опасненько было, кстати. Опасно. Да, ну, чуть-чуть-чуть-чуть, чуть чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть. Все нормально. Так, забираем наш, собственно груз, с которым мы взяли, ну, он самый дорогой, кстати, на каких-то 64 четыре бакса подарил уже нас, ну ладно, собственно, а, собственно, в принципе, да, погнали, забирал заберем его. Покупаем первую передачу. Не первую. Вперед просто. И у нас динарный груз. Правда, я не посмотрел, сколько нам ехать. А, ну, 148 миль. Окей. Здесь там машин, кстати, не было. Нету. Значит, нормально, все. Нам сейчас самое главное не получать ни штрафов. Ни ущерба никакого, потому что сейчас все будем платить мы. Так, почти. Все правильно. Ч ⁇ я перестроился? Я же ехал правильно. Мне же поворачивать надо, собственно. Так, ладно, ждем наш зелененький и поехали, собственно. Всё. let's go. Ну да, правда, мощности ему вообще не хватает, но у нас как бы... Базовый грузовик, ну как базовый, там был, конечно, еще один Кенвард, но там был, по-моему, Т-680, что ли? Или какой-то такой-то вроде бы. Я выбрал все-таки вот этот с, с мордой, вот этот вот хороший. Мне нравится. Братан, тебя поворачивают или тебя прямо? Если поворачивать, то можешь спокойно поворачивать на красный. Мы это объяснили спокойно. Ну, зеленый, поэтому. А он прямо ехал. Собственно, ладно. В общем, модов здесь, в принципе, больше никаких нету, я не устанавливал, собственно. То есть, вот, те моды, которые у нас были, они остались, то есть, новых не добавил. Только давайте маршрут еще чатнем, может быть, мы где-то сокрестить можем. Поедем, кстати, в Прим еще засетим этот городок, ну ладно. Блин, а у нас, у нас идеальная, слушайте, у нас идеальная трасса. Сейчас будем спокойно ехать, сейчас. Да, хорошо у нас сейчас уже не да идет вроде бы ну да сужаем. буду ехать по правилам то есть если надо врубить поворотники мы будем врубать поворотники в общем как все будет в так. и попробуем не нарушать Правда, просто в серии, допустим, да, нас не удалось сделать. Но сейчас мы будем ехать без штрафов, без э, ущерба, без... Ну, короче, чтобы с нас не снимали деньги. Также мы, не знаю, будем блин, брать еще и Ну что, хочется купить еще один грузовик, чтобы, собственно, прокачать наше агентство, так скажем. Агентство. Добро пожаловать в ПРИМ, да, все. Значит, мы прям, мы уже в ПРИМе, понимаете? Мы уже А мы, мы только из города выехали, вот. Из Лас-Вегаса выехали, вот. Только-только выехали. И уже новый город, кстати, это очень хорошо. Так, нас сворачивать, не надо, поэтому видим прямо Так, ну у нас еще. У нас полный баг, поэтому даже можно спокойно ехать вперёд. Я даже. Слушайте, а насколько у нас баг? На 140 галлонов, по-моему. Или меньше? А что что-то я не помню. Так, вот сделаем просто. Молодец. Не нравится мне вообще кудок, здесь вообще просто отстойный какой-то. Просто не нравится. Ну, повезло то, что нам по прямой высоты только ехать. Или еще вот этот топчик на сверху. Продвижение там. Имба вообще. Мне кажется, имба. Это 40. 41, 42 миль. Все, прям. Или это... Ладно. Так, блин, а Как-то, да. Взяться немножечко... Понарушать. Ема, я думаю, что прям там, здесь будет. Надо обогнать. Надо прям срочно обогнать. Нормально. В принципе, даже не нарушаем. Копов не было нигде, поэтому все нормально. мы нормально, все прилично в чём. Так что, просто... Видим, шпарим просто в тапку кол и газу. 90 миллионов времени на вас салфет. Это вообще просто идеально. Даже не знаю, может быть, еще один даже груз возьмем. Ну да, наверное, еще один груз возьмем. С... Сейчас, Сейчас там едем. В барсту. Барстоу. Туда идем, поэтому, да, кстати, мы уже скоро приедем. Хорошая сеть уже получается как минимум. Не нам спать даже не надо, да? Да, типа у нас еще 10 часов, да? Ну да, 10 часов до сна, поэтому. Имба! Так, что у нас происходит? Здесь я же никак не обогнать смогу. А нет, смогу, почему нет? Собственно, так. Нормально. Не нарушаем, штрафы не получаем, зато едем, в принципе, что с чем-то. Какое с чем-то. У нас у нас миллион а километров в час. Кому миллион в час у нас? Да, да миллион в час у нас они а километр. Поэтому, ну да, где-то за соточку мы уже едем сто процентов, если это километр в километр час переводить. То да, где-то за сто сто десять, где-то сто двадцать километров в час едем. Тем более с 370 лошадиными силами, то это примерно, ну да, ну 100, 100, 120, 130 даже. Нет, ну 130 мы ехать не можем, ну 110, 115 где-то едем. Ну сейчас скорость, естественно, снижаем, ну это ладно. Собственно, 40 миль осталось ехать, вообще просто ни о чем. Я, кстати, посмотрел, сколько это в километрах. То есть, одна миль это 1,6 километров. Ну, короче, примерно... Ну, будем считать, как за 2. То есть, примерно нам 80... Ну, где-то 70... 75 километров осталось. 70-75. Потому что там... Вроде бы, не 1,5 и не 2. 1,6. То есть, как-то так, вроде бы. Души шары его отлетают, в принципе. В принципе, что мы, по мы здесь вообще не видели, по-моему, ни разу. Или я просто не смотрел. Ну ладно, суть не в этом. Суть в том, что мы почти что приехали. Нам осталось ехать 30-35 минут. 30. А, вообще 20. Ехали в город практически. По шоссаидем или по трассе. По трассе, по Ну, это не суть. Как я еще раз повторю ролик записывается 13 минут так что имба вообще так на скоро здесь есть по съезд поэтому сажу а нет какой съезд вот Это... и здесь выглядит просто как съезд он я вижу даже по GPS секунду а, блин я думаю, через туннель будет прижить а там нет теперь он здесь на и сейчас надо будет тормозить. Здесь там никого не было. Нет? Никого. Имба. Так, нам надо, надо ехать прямо. Это хорошо, то, что нам не надо будет куда-то заворачивать, просто так прям. Все. Давайте вот оставим просто. здесь прямо не сможем поэтому ладно так оставим практически 150 миль окей и новый левел ну давайте дорогостоящий груз прокачаем почему бы и нет собственно так угу. понятно давайте посмотрим прямые перевозки из басту вот хотелось бы куда-нибудь например в Лос-Анджелес. Или в Окснард. Или Сан-Диего куда-нибудь. Ну или вот сюда вот. Так. Угу. Обратно не хочу. Далеко. Далеко. Можно. Обратно не хочу, это обратно, можно, в принципе, ну, вот, можно, ну, 3 700, типа, заплатят, это ни о чем вообще, поэтому, давайте за 5 700 э, полги, <laughs> 2 тонны, полги, 2 тонны всего лишь, поэтому, забираем, так, ехать надо 2 километра, а, ну, 3 километра, окей. Сколько это? Не задел, повезло, кстати. Повезло, я думал, я задел. Так, у нас кабарит вообще включен. А теперь включен. Что-то у меня нос чешется. Боюсь, то что на обгоне я так и знал 또, что сейчас наш штраф um... хотя и опов вроде бы не видел может быть там радар был ну блин э -э -э, неплохо нас так обсчитали было 20 косарей сейчас уже 17 а -ай -ай -ай. на исток кстати нам не надо на все по можно поспать на это смысл спать если мы не хотим у нас еще 8 часов есть. Так, нормально давай ну, что-то плетешься побыстрее давай, давай. Так, прямые перевозки и мы взяли, собственно, плуги, да. Типа, ну здесь 3 мили. Это обратно. Ну вот, вот так. Да. Можно даже чуть-чуть потом -чуть. еще Опа. и поехали две тонны будет вообще изи. <coughs> довести нормально. здесь там никого нету есть но далеко Даже грузы не зацепили. Угу. Хорошо. Так, собственно, здесь надо поворачивать. Ай, знак! Фух, я думаю, мы сейчас объем знак. Это да был бы ущерб, это был бы еще штраф. Или нет, спасибо. Я думаю, по моей сейчас полосе будет ехать. сколько там? 180 надо было сначала ехать, потому что я что-то не посмотрел. Ну, пусть будет 180, мы уже приехали на СССР. 167 миль на этом газовике уже приездено, поэтому все будет ха ха же Так. А, ну, мы могли, в принципе, даже и не перестраиваться. Да, потому что есть тройная. А нам по прямой. А нам по прямой, надо. Ну-ка, здесь есть, будет короткие маршруты или чисто. Блин, вот можно, в принципе, в Лос-Анджелес заехать, но.. 182, а так 163, да? Ладно, что-нибудь из Окснарда возьмем в Лос-Анджелес и будет вообще просто все зашлись. Я просто думал, что будет у нас километраж меньше, если мы через Лос-Анджелес поедем, но нет. Ладно. Там уже выберем какой-нибудь груз на следующий сильный в Лос-Анджелес. Просто я Можно, в принципе, на заправочку заехать, так, чисто поддерживать топливо, потому что... Как здесь? Не, ну чё, топливо нормально, в принципе, больше, чем полбака. Ладно, сейчас этот груз тогда отвезем и проспимся. Вообще, вот плуги вообще не чувствуются. Хотя, естественно, две тонны, типа. Конечно, не буду чувствоваться. То, что летим. На всякий парад, как будто без рунза вообще. Прото повышение 100%. Ну, нормально, в смысле. В принципе. Сейчас доедем просто вот на изи уже без 15 три приедем нормально чуть поворот не пропустили но здесь прям разводка жесткая Типа я проехал, бы, я бы не знаю, сколько еще бы добавилось километров, чтобы развернуться километров. Ой, сколько миль еще? Наверное, миль. 50 и синий больше, конечно. Хотя навряд ли. Может даже больше добавили. Мир. Или наоборот, меньше. На разворот. Типа уже, наверное, сотка миль осталось, да? Да. Вообще. Просто дистанцию преодолеваем, не знаю. Прям мега быстро. Хотя грузовик базовый, типа, 37 лошадиных сигналов. Показывает сейчас, в данный момент, он показывает себя просто идеально. Просто, ну, естественно, типа, 2 тонны ввести. Прям yeah. на ИДИ. Будет ближайшая заправка где-нибудь? Мы заправимся. Блин, ну здесь, вот так вот проехать даже не знаю типа больше заправок не будет а может рядом давайте надеюсь ух Господи, я испугался хух я уже сюда бессетел. ой ой Главное сейчас не задеть ни груз, ни грузовик. То есть. В Лос-Анджелес заехали зато. Лос-Анджелес. А, все-таки. ладно. Просто я думал то, что мы в него заезжать не будем. А он прям уже от открылся у нас. Так что все хорошо. Но груз все-таки с Лос-Анджелеса мы возьмем. Так, следующее это гмит заправочка. Вот на заправочку сейчас за этим подзаправимся. Вот, все она еще времени дохрена у нас, да? 8, ну да, еще 8 часов, поэтому можно сколько монтажную заправочки. На фул заправимся, чтобы уже да, хорошо ехать. Еще двести четыре литра влезло, то есть. Ладно, поехали, просто поехали. Пое ну что ж такое ну ладно 2%, процента потом на стаюшечку заедем да починимся у нас плюс еще страховочка вроде бы есть не поворачиваешь поворачивай тоже ну ладно В если груз не повредили то все нормально но все равно надо будет заехать на стаюшечку я же это сам удернулся, потому что я думаю. Я предлагаю кое-что изменить в настройках. Это. Так, кнопки. Кнопки. Так. Нет. На карта навигации. Слэш, почему слэш? А, ну да, слэш. Ладно. Вот все. Ну так будет вообще просто идеально. И пароль записывается сколько. Ну, 27 минут плюс-минус идет, да? В принципе, нормально. Будет серия, наверное, чуть покороче, чем прошлое. но ну, ничего страшного. нам сейчас я на всякий случай перестроюсь но я думаю нам по прямой надо будет ехать куда поворачивать надо а не надо ладно сбрасываем здесь скорость потому что мы можем лететь в отбойник вообще просто тупо не только груз но и грузовик тоже вроде бы нормально пору that 27 двадцать минут осталось играть. Просто ни о чем. Будет еще где-нибудь остановочка. На Партин заедем, кстати, на Партин. Для, для пригрушечки сейчас сделаем. вот Я конечно, конечно, не знаю, как мы отсюда выключать будем, но. Фоточку сейчас сделаю. Нормально. Так, все, я выехал, в принципе, и нормальненько. Сорян, братан. Сорян. Пропускают, поэтому так тоже сделаем. Пока зеленый горит, можем поворачивать. О, нет никого, не цыкнули. Нормально Все. Зеленый загорелся вовремя просто. Блин, он даже не поворачивает, он просто тупо прямо едет. Казалось бы, плечо он здесь встал. Если тебе прямо перестроил все. Не доехал. Давай протянем плечо. цепочка все теперь нормально 176 миль проехали 5 700 неплохо так что у нас по кредиту ничего так ладно поехали собственно на сто и спать надо посмотреть только где -то здесь рядом с... вот Давайте вот прям вот сюда. Что-нибудь откроем еще там. <смех> Чуть не базался в поворот, <смех> Ой, вот этот в стену. Ну ладно. Сейчас спать ляжем и подчинимся. Интересно, сколько нам ремонт сейчас обойдется? Вообще не видно <asure> <Safe> ладно и сейчас должен красный загреться а у нас зеленый поэтому подождем собственно да Ну-ка, сколько будет стоить ремонт? Тысяча <с .maz>. Ладно, оплатить 21 тысяча <.maz>. Ладно Тогда заедем на паркинг, что ли Как-нибудь идеально <с>. заедем ну да, нормально. Ну в общем, что, в принципе отвезли, все нормально, не груз не повредили, свои 5 700 мы получили, в общем, да, вот так вот. Сейчас, наверное, выберем какой-нибудь груз, чтобы в следующей серии отвезти. Так, почему бы бензин нам не не отвезти одиннадцать тысяч получим? А сколько там по, по времени ехать? Ну Нормально. В общем, короче, выбираем все-таки бензин, да, и едем в следующую серию. В общем, всем удачи и всем пока.